Сажа белая, льют бензин, пожары тушим, небо без проблем разрушим. Вот такие дела. Под лужи. действия зальтались в груши В колесе ни двора, ни кола Без петли и так задушим С удовольствием нарушим